Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой игровой канал, я там каждый день снимаю ролики классные, интересные, веселые, специально для вас. Так что, если вы еще не знаете об этом канале или еще не подписаны на него, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Вы готовы пройтись по новому макияжу, который вы еще никогда не видели? Я да! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим азиатский вирусный макияж. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк за 3 секунды, вам, вам будет вести на этой неделе капец как. Удача придет, улыбнется. Блин, я обещаю. Да! Ставьте 3, 2, 1, 0. Те, кто поставил, доча, отправляется к вам, но ну, а мы начинаем азиатский вирусный макияж. Я что, все размазала, вот это брови, uh -huh. вот это брови-то какие-то. Ну, ну, Нормально все, мы так красимся, нормально накрасились пошли. Uh -huh. да, хорошие брови, хорошие, главное, чтобы тебе нравилось, классные такие квадратные, прямые, блин. Ну и что? И что ты надумала теперь что делать, а? Ты там? А, это тинт. И почему он зеленый? Я не хочу тебя расстраивать, но он зеленый! Зеленый! Теперь это не смотрится еще фигеолион лет! А, это тоже тинт. Так это вот отрываем мы! Ее так страшно, смотрите, когда не отрывают этот тинт. Мне кажется, что губам пипец. Так, давайте-ка разберемся с тональными основами самыми мощными тональными основами, которые есть. Вы видите область, да? Которую нам нужно с вами накрасить. Эта область должна быть накрашена через... Сколько? Пять, четыре, три, два... Почти! Почти! вот пошел тоначок тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан тан а что, будет ламинирование или наращивание, или наклеивание? Да, это будет ламинирование. Ламинирование ресниц офигительная процедура. Если у тебя, рис... ты не хочешь наращивать, у тебя нормальные ресницы сами по себе. Просто сделала миром только в хорошем салоне, где профессиональная элитная косметика. Самый хороший выбери. Потому что ламинирование, оно как может преобразить, так и испортить. Так же, как и наращивание, так же, как все остальное. Все зависит от материала, который используется при этом. Это важно. Ждем, сейчас увидите, что будет. Отклеиваем, отклеиваем. Ну же вот, они как накрашенные. Они как накрашены. Да, да, да, да. Если учесть то, что они у нее еще не длинные, свои, то это вообще классно. А если у тебя свои длинные, то ты их вот так бахаете до бровей. Так, мы берем бровь где брови. делаем опять какую-то прямую линию, непонятную мне. Почему брови должны быть такие? Графичные? Я не знаю, я не знаю. Меня пугают такие брови вообще. Можно же как-то ее чуть-чуть вверх задрать? Как-то уголочек, чтобы был кончик там. А, вставляем, они как у львицы цветом. Ага. Так. Так... Извините, пожалуйста. Просто не захотела так поржать. А почему не могу себе позволить? Могу. Могу. Ой, какие глазки! Вот у нее нормальные брови, кстати. Все по бровям, по бровям, по бровям, все по бровям, по бровям. Такие маленькие, такие черненькие штучки, волнистенькие. И зачем они мне там и нужны? Скажи, что ты делаешь? Я не понимаю. Контур носа. Контур носа, контур глаза, контур щечки, контур скул, контур губ. Ох, эти женщины могут вообще не краситься и говорить, я не макияж делаю, я делаю контур. Королева контуринга просто. Что там? Что то Вау! Я хочу себе такой зодиакальный продукт. Смотрите, нажимаем. Вот это так. мне так нравится эта коробочка со знаками зодиака. Это просто потрясающий. Это просто потрясающий. Мы берем вот так, потом вот так. Это соевый соус. Да. Увлажним наши губы перед нанесением. Особенно яркий помад, конечно же, это необходимо. А у меня что? А у меня всякие там бальзамы тоже есть. Вот, вот. они есть у меня, да. Вот это не очень красивая помада была, но она все собралась, забилась. Я такое не очень люблю. Ну что ты плачешь, моя дорогая? Я думала, что побрит брови себе, но этого не сделала. Зачем вот, это, зачем вот это делать? Чтобы что? Сделать себе пробелы на брови? Но ну, это так себе вариант. Грубовато. Вы видели, как она сделала это? Но ну, я бы так сделала и без вот этого всего, а просто тенями. Так лицо плывет по бокам у нее, потому что при меня он фильтр огромный. Ну вообще, видите, как она лосница по бокам какие-то квадратики жуткие промокнули промахнули я бы не стала так заморачиваться с губами вот честное слово а вот это красивая но no. что тебе не нравится а вот как должно быть о, о вот отсюда вот сюда вот отсюда вот сюда. Мы поняли, мы поняли, мы поняли, мы поняли только смотри, вот это серое нечто вот здесь, пожалуйста. Красивая какая, ты что такая красивая? Вообще потрясно, это потрясно. Мы берем бровь, где бровь? Брови-то нет. А, а, а, а, зато есть линза. Капец, блин, нарисованные брови. Это же вообще ад. А теперь мы вот сравниваем. Ну там, конечно же, да. А давайте еще раз сравним. А давайте еще нанесем. Ну а что на руке? Рука, она и так, блин, нормальная. Вот это вот надо на лице. На апельсинах, на авокадо. А что на руке? Так красивенько, так хорошо. Ой, ой, ой, -ой. смешиваем, смешиваем. Это там все в раз и основа, и тональный крем, и какая-то флюидная штука. Это кто? Это куда это? А, это сыворотка. Все, я понял. Сыворотка, потом еще какая-то фигня. Все это смешивается и превращается в прекрасную маску для твоего лица. Нанеси ее, подожди 15 минут и смой. Э, это для рук, что ли? Для рук? Я вообще для рук ничего не делаю, хотя надо. Надо, надо, надо, надо. надо. Просто там кремом иногда мажу. Но есть всякие маски, не маски, вот для этого всего. Может быть, стоит поделать, но так лень. Так лень. Да не лень не ладно, признаюсь. Просто я всегда сижу в телефоне. Всегда. А мне вот в этих масках, вот в этих перчатках, вот этом во всем неудобно. Неудобно. Вот, давайте тестировать на яйцах. На яйцах, на шмяйцах. Вот, это какие-то огромные яйца, чьи-то они. Опа! Протираем. Грязненько. Протираем. Чистенько. Угу. Вы поняли? Это вот справа то самое средство со знаками зодиаками. Клинсер, клинсер. Добавим один клинсер для лица, умывания, Смешиваем. Потом второй. Это тестирование, обожаю тестирование. Но и какой лучше? Вот видите, умывалка для лица, и не каждая из них хороша. Не каждая, совершенно нет. Вот так вот. Вот, вот это супер отбеливающее. Так похоже на молочный коктейль, что хочется выпить. И даже мы наливаем то в то, и она очищает. Вот это потрясное Запомнили название? Я да. Капец, тут производство помад. Я не фанатка пом помад. Мне больше всякие бальзамчики нравятся. Но если я использую что-то такое... Я люблю тинты, блески для губ. Но не помады. Помады они обычно оставляют какую-то сухость. И на вкус они какие-то помадные чересчур. Почему помада такой специфический вкус? Love you. Вот такое у нас сегодня было видео, ребят. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!